маленький, так, не знаю. Ну, этот отказ у него ну, он не агрессивный, он просто, ну, а, а я чувствую, что у меня этот милитаризм ну, работает еще. И вот мне интересно, как с ним можно, можно работать, потому что король, говорит, если я говорю, я практикую манифест то тогда это агрессия, которая называется война. Ее нее нужно как-то, ну, мне это, а для меня, как-то немножко пересадать, ну, как как... может она также называться, но быть не ей, ну, быть чем-то еще другим как бы, а сейчас я прямо, то есть как это выражается, например, я смотрю утро, лента Facebook, говорит, забавный проект, я не знаю, я просто меня бесит, потому что опять, это невозможно сделать. Почему это происходит? То есть у меня реально э, поднимается температура. Я, ну, то есть, я, я ощущаю друг, другую совершенно парадигму, как бы раз, разлитую, как не э, то, что развитую. Вот ты сейчас очень близко подошла к тому вопросу, который мне хотела закончить все, что она поделала, это терапевтическое собрание анонимных, я не знаю. Анонимных практикантов мне сейчас такие вот. вопросам, это тоже этическая позиция, на самом деле, то, о чем ты говоришь. это позиция, с которой ты критику проявишь, да? Ну, я тут поясню. Например, так, а, да, вот, я же там наметила магистральные изменения, типа, как мы критикуем общество. А, в то же время они же подходят на позицию, собственно, критика, который ну, критикует, допустим, уже искусство. Да? То есть с таких позиций можно производить критическое не, суждение вообще. Вот. И Пета, мне кажется, она как раз такая претендует на какое-то... Знание того, как должно быть, например, знание какой-то истины, которая позволяет тебе вот с позиции того, что Харавой называют морального большинства, производить критическое осуждение. Да? И ну, в этом тоже, мне кажется, четко плохого нет. Да, если ты, допустим, уверенно в основаниях собственной критики, отдаешь себе отчет в них и можешь как-то аргументированно показать, почему именно ты разнесешь там прав, иногда не театр или, или что-то еще там, да, то в принципе окей. Но есть еще другой вариант такой текучей критики. То есть э, есть возможность создавать текучие искусства и с объектом быть текущим, да? То есть заставить свое сознание работать как в насос. Вот как бы величайшая вообще утопия там, ну, для меня лично. И, э, и это дает возможность какой-то текучей тогда критики. Да? И прикольно, что Анна Мари и Мари Лет в статье про втулочный насос, они как раз и говорят о новой этике. Они говорят прямо, что мы вот исследователи, но мы не пытаемся произвести суждение о том, хороший или плох втулочный насос. Потому что мы, учитывая все то огромное количество факторов, от которых в каждом конкретном случае зависит от функционирования, встать на какую-то позицию единого блага и назвать что-то блаком или не благом. потому что мы не знаем, мы предлагаем другой вариант, они называют это локальной этичностью. То есть это, опять-таки, какой-то уровень микро, да, то есть мы, у нас нет позиции, с которой мы можем судить о том, что хорошо, что нет. Потому что вместо этого они там используют образ такой, мы берем свою этику как дорожную сумку и наполняем ее предметами, которые мы находим по пути. То есть мы каждый конкретный случай э, рассматриваем отдельно э, и стараемся учитывать все то огромное количество факторов, э, которые работают и свидетелями, работы, которых мы являемся, чтобы не вставать на позицию критика, как знающего что-то, чего не знает тот, кто делает, <как> критикуемое да, действие. А Вместе оказаться в этой ситуации. И из-за вот этого вместе выносить физическое вот И я вспомнила еще, когда шла сюда, один такой кейс, который демонстрирует вот, вот эти два подхода критики, о которых я пытаюсь сказать. Я недавно читала статью Василия Харецкого, там про фестиваль видеопоэзии. Вот. Я на нем не была. И не знаю, насколько его критика там вообще. Место быть. В общем, меня там заинтересовал один конкретный момент. Он пишет о том, что вот известная феминистка Мария Корованда, она там критиковала работы представленные на этом фестивале видеопоэзии за, ну, с феминистских позиций. И, и ну, судя по тому, как об этом говорит Василий Кореский, опять же, меня там не было, не знаю, что она говорила. В общем... А, а, ну, она как раз говорила с позиции вот этого морального большинства, потому что ну, она как бы знает, грубо говоря, как надо, да, и критикует за там, ну, недостаток феминизма да, у вас в работах не знаю, или за воспроизведение каких-то гендерных стереотипов и так далее. И так далее а вот он как раз ее критикует за то, что она абсолютно игнорирует местный контекст, потому что она, как человек по-моему, она живет же в она работала там в Беллшер, да, а, mm. вот, вот и он в общем как-то гостивно типа, призывает ее учитывать все те проблемы перегрузки, сложности, с которыми сталкивается феминизм, как он его понимает. В... России, а здесь сейчас. Вот. Опять же, мне тут важен просто этот кейс как пример. Ну, как бы я не могу встать, иначе там полиция, потому что у меня там не было, я вообще не знаю, о чем речь была. Но вот, как бы, текущая критика, она старается отключаться. Ну, понимаешь, вот, допустим, у меня есть сумка. И годованная она пустая. Она говорит из пустой сумки. И он говорит, слушай, возьмите ее контекст. Ну, то есть она имеет право испустить. Ну, ну, про нее самое, если она тоже там что-то, у нас долгий разговор. Но, типа, ты не шаришь, Ну, такое. Но как я как бы иду. Понятно, что я не шарина, у меня пустая сумка. Но я немножко потом буду начинать как бы шарить. И в этом смысле ты не можешь приступить к критике с полной сумкой. Ну, то есть у нее не, не, не обязана была быть полная сумка, потому что он говорит, слушай, следуй сначала конец, тусь вот, это десятое. Она там эмоционально, например, открытия на этой, да, на этой вечеринке. А, ага, ага. Нет, я не говорю, я не была тоже на этой вечеринке, я предполагаю эту видеопоэзию, но мне кажется, она тут пожела, она за прекрасно. А, они сами ролики не видели, а не видела, но я на обсуждение попала про пятое новое, Мария Годолова, да, то, что она высказывала, значит, я не знаю. Короче, я договорю до мысли, что когда я делала первое интервью там, с транс-мальчиком, я так трансфобила, но я трансфобила не потому, что я трансфоб, например, а у меня пустая сумка, и здесь нет… Ну, ну мы как? Там, не знаю, и потом, там, ну, как-то у него тоже была какая-то другая сумка. Но мы из сумки в сумку, давай, давай. тебе тушенку, тебе хороший. Да, это классно. Я Мне просто важно этот резн того, что вот есть как бы. Ну это тоже какие-то идея, конечно. Просто, что есть, вообще, для меня было отпущено в том, что вот этот вариант был критики, потому что. С одной стороны, я тоже могу критиковать и критикую много вещей вообще, которые мне кажется, что это вообще полная херня, так нельзя делать неправильно, потому что это-та-та-та-та. Ну, типа, и у меня есть неприятный осадок из-за того, что ну, внутри меня сидит какой-то э, такой вот эксперт, который почему-то позволяет мне это критиковать, как бы вот вот это неприятное чувство собственной правоты, понимаешь, а вот что-то делать, вот, оно мне мешает. И вариант того, что ты можешь идти с, с сумкой, это классный вариант для меня. Ну, есть еще сумки, которые хронически отказываются какой то содержимое в себя принимать год от года. Просто, если я правильно поняла, вы говорите примерно, к видео поэзии, а, ну, Машей на ней выступлению а, на, на обсуждение. А, то ну, она, в общем, что говорила? Что, ну, как-то же а, ну, не, не видно, не видно позиции, а, не видно, чтобы у жюри была, была, была какая-то актуальная позиция. Суки, с собой нельзя. А, Немножко не так. Понимаешь, там просто проблема в том, что а, там mm -hmm. сама, я не знаю, место здесь углубляться в, в, в подробности в контексте этого Но просто дело в том, что а, это не ежегодное мероприятие, это вот давно проводится. Mm -hmm. И а, жюри каждый раз на этом будет примерно одно и то же. Оно состоит из разных людей ежегодно. А, и говорят они все время одно и то же, что это смежный медиум, а мы не знаем, как его анализировать. И вот у нас есть некоторые высказывают за чувственный метод. Тут же кто-то возражает, говорят, что чувственное выскую не работает, это полная херня. И вот этот, ну как бы вот этот сценарий, эта пьеса, она написана, мне зависит от института, она проигрывается каждый раз этаже. И вот родитель скучно. И вашу ярость. Как бы, которая она, она позволила себе предъявить. Я вполне разделяла его информацию. Может быть, я не совсем согласна с текстом содержанием этого сообщения, но нужно было что-то сделать, потому что было весельно скучно И действительно, ну, Жори, там было преимущество, состояло состоял из мужчин. Да? Они позволяли себе, а, ну, не знаю, ну а белый господин там вполне присутствует в этом жюри, он там ну, неоднократно не доставлен, не один раз, вот, в том конкретном. И с одной стороны это все хорошие наши товарищи, а с другой стороны имеют ли право они быть глухи, потому что это для нас важно, из года в год, ну, как-то так. Но ну, это как раз время этого фазового перехода который у нас отлично сработал как ши, э, семиатрическая шизореволюция, да, переописание, перекраивание всей социальной структуры. Поэтому этот манифест очень точно входил вот, в наш опыт, и, соответственно, э, с одной стороны, как бы социально-политический и культурный, а, с другой стороны, технологический, и, соответственно, это вот и есть как бы начальный вброс той логики, на которой и работают последние там, 30 лет. Другое дело, что базовые основания вот этого типа реальности они стали анализироваться уже значительно позже. Вот как бы накат – это вот эти новые типы антологий. Но это, в принципе, одна парадигма. И довольно интересно, что мы можем увидеть как бы, фазовый сдвиг. Это не обязательно четко, да, потому что там еще 68-й год, там оттепель. Это тоже постепенное подлаживание, ну, как бы перезаточка пере инструментов логических. И, э, ну, и вот что, э, что интересно, то что, э, ну, как бы итогом, таким антологическим, физическим итогом становится то, что э, реальность не дана как таковая, у нее нет э, достаточных оснований, соответственно, мы сами в себе не можем найти достаточных оснований, соответственно, как говорит Юрий, война империалистическая между гигантов это давно работает как война гражданская, то есть перенастройка всего поля на уровне этих новых, конфигурации новых политических разрезов, новых социальных институтов. И в принципе оно так и меняется. Да? Вот когда общество резко меняется, оно меняется не на уровне идентичности, а на уровне вот этих промежуточных медийно-технологически социальных институтов. Именно они задают ту самую реальность, которую мы эмпирически ощущаем. И, да, вообще мне очень понравилось все обсуждение настолько много ноу-хау и вообще очень здорово что мы это стали передельно обсуждать эстетическая как бы практика это как бы коррекция и запрос к там, не знаю, онтологической эпистемологической философии. Да? И мне все время оказалось, что вот как бы не хватает эстетической рефлексии, но еще раньше не хватало политической рефлексии, соответственно, э, философия находится в каком-то э, как бы бессмысленном пузыре вот переливания понятий пустоте. И тут вот видим, что это все срастается, да? и таким образом мы начинаем понимать какие-то механизмы э э культурно-политические, которые понять, в общем, является политической задачей. если ты их не понимаешь, то вот в это поле влезают какие-то старые машины агрессивные, и э они там начинают всех ранить, потому что они не умеют в этом поле двигаться. Да? и в том числе прежние политические теории когда вносятся ну как традиционные классические левые теории они вносятся вот в это новое поле с непонятными краями где где все как бы сливается и переназначивается, они оказываются дико неэффективными. Да? То есть мы оказываемся без политической теории, без этических представлений в обществе и с разными угрозами. А вот так мы совсем хорошо. Но для меня вот этот момент травматизма, когда я вижу, как какая-нибудь старая машина едет по чувствительному полю, мне трудно ее проигнорировать, да? трудно ее превратить, а я не могу ее превратить, а в текучую. И это такое ощущение, что на голову и вообще на всю эту сложную реальность надеваются испанских сапог. Но это совершенно определенная больность. Да, я думаю, что там ответ на самом деле есть на то, в каких ситуациях возможно критика текучая. Почему еще меня подкупила вот эта статья огромная про втулочный насос? Потому что это ну, академическая статья, здоровенная, но в первом абзаце авторки говорят там с какими-то... Но ну, так, как бы стесняясь, и с какими-то многоточиями, разрывами в предложениях, они э, пытаются сформулировать тоже, почему они написали эту статью. Они говорят, ну нас как-то покорил многоточие, или мы как-то... И потом они в конце, ну мы полюбили, выделяют красивую, втручный носок. Понимаешь, когда начинаешь читать тарелка книжки. Который начинается с того, что чувихи полюбили пульс и понимают, что это то, что вообще нужно. И это, мне кажется, это и есть ответ, что текущая архитика возможна только с теми объектами, с объектами пространствами, с которых возможно вот это чувство просто. Но это, мне кажется, тоже очень вдохновляет вообще много Но, а, Ну а полюбили, вы сейчас узнаете, они полюбили в толчаные ресурсы. Но мне кажется, что когда, а, а, допустим, ты вынужден, ну не вынужден, а как-то хочется, ну, написать, да, как <связывается> Ну, критика, я не в конструктивная критика, да? <связывается> Какая-то другого, типа критика такая, ну, провокативная, что ли, критика, да. И, и тебе очевидно, что это не втулочный насос. Ну просто супер не втулочный насос, а что это даже не эфидовое пространство, это что-то, я не знаю, ну просто за крайне такое. И вот здесь как бы начинаешь. Ты должен тогда что, из этого собрать этот как-то не критик? Нет, нет, Чтобы критика... Да ты можешь позволить себе другой тип критики, когда тебе хочется все разнести, исполнить моральные правоты. Ну не морально и не правоты, а просто, например... я вот и люблю. Ну понятно, то есть само по себе я понимаю, что критическое письмо, оно тоже а, пережило там, допустим, трансформацию, тоже это не очень учтено, например, теми ребятами, которые занимаются критическим письмом. И текучая критика, она же не ну, про втулочный насос не было задачи писать критическую статью. Это была статья другая. Ну, полюбили я вот к этому, да, ну, сейчас, то есть, когда мы что-то разбираем, мы, мы же по дороге можем это полю полюблять, да, ну, я не знаю, ну, типа, опять же, мы же с пустой сумкой, вот это мне обеспечивает, что я не обязана, я изначально я не обязана знать на 200% твой а, объект, м -м -м. ну, в смысле, это как, как объект, я не, я имею на это как бы право, на полегче, И, я не знаю, я в том смысле, что а, сейчас, как бы, когда мы вот учились там, в Театральной теме, в магистратуре, нам говорилось, что критическое письмо сейчас убавлено от а, оценочного суждения. Что это значит? Это значит, что мы видим статьи, которые пересказывают спектакль. И это называется «резоценочное суждение». Как, ну, то есть, а, критика как бы немножко... В смысле, это какая-то констатация факта была у вас? Что, типа критическое письмо. Э -э, да, да, да. Это хорошо, что это должно быть. Да, да. Но да, вот сейчас театральная критика пережила определенный вид трансформации, и мы избавились от оценочных суждений в критических статьях о спектаклях. Ага. Вот они избавились. Дальше впервые в жизни я открываю театральный петербургский журнал.